Как получить криптовалюту легко и бесплатно? Никакого трейдинга, майнинга и вложений. Криптовалютные проекты, особенно появившиеся на рынке совсем недавно, используют в качестве маркетинговой компании AirDrop. В переводе с английского означает сброс груза с воздуха или воздушное десантирование. Криптовалютные проекты раздают бесплатные токены, монеты в качестве вознаграждения людям, которые выполняют несложные задачи по запросу, то есть практически сбрасывают на участников груз в виде криптовалюты. Какие задачи требуется выполнить? Часто зарегистрироваться, ответив на несколько вопросов или поделиться ссылкой на проект в социальных сетях. Ни в коем случае не делитесь своим приватным ключом, не отправляйте криптовалюту за обещание получить бонус и не разглашайте баланс вашего кошелька. Данную информацию запрашивают только мошенники. А список актуальных аирдропов от нашей биржи и партнеров вы можете найти на нашем сайте, ссылка в описании.